Всем привет, с вами Данил Яценко, сегодня будет прохождение босса ученого, проходить я буду его с фейка, у меня есть фейк, Даня Змеев, кто не знает, и здесь я начал проходить боссов недавно, вот, начал их проходить, потому что Хочу себе скрафтить Стэдсон ну, с фейка и сосновы сосновы я еще не крафтил до сих пор и буду крафтить. И хочу сделать это с двух браузеров. Но здесь на фейке закрыты такие боссы. Вот был закрыт э, жрец, я прошел Греймастера. И закрыт еще кузнец был. Они нужны, эти шатки, чтобы скрафтить Стэдсона. Э, вот. И крафт Стэдсона с Сосновой и с фейка я... Запишу видео. Плюс еще я прошел э, реймастера. вот сейчас вот заодно скрафчу себе нефритовый поглотитель с фейка. Но это все будет в отдельном видео, все крафты в отдельном видео будут записаны. А сейчас чисто прохождение босса-ученого. Э, смотрите, что. Э, моя тактика не будет отличаться от любой другой тактики, но только я буду проходить его бронером, потому что у меня нету шапок на атакера нормальных. Так, сейчас покажу вот таким персом буду проходить раса код у меня ну код я не знаю зачем код вот. неважно в общем раз не могу просто поменять с рубины там не хочу тратить рубины. вот такой я купил сет себе здесь у нас ну сет токсичное существо сила месте 300 то есть когда нас убьет молния ученого она его зауронит на 120 хп, по моему И это очень Хорошо. Плюс затравит еще заодно его. Вот. Ну, этим персоном можно его на ток хорошо херачить. И защита тока тут есть. Если что, я взял с собой юз но он может даже не пригодится. Можно прийти и без юза, если тупить не буду. Вот. Ну, босс очень легкие чуваки. Я вообще не хотел записывать его с озвучкой, хотел просто под музыку. Но смысла, смысла короче, не вижу. Лучше с озвучкой снять. Вот, значит, первый ход я иду в круг, идем в круг, значит, беру сразу антифриз, наверное, нет, антифриз, что это плют, надо переход сначала дать, да, нет, антифриз не будем брать, вообще нафиг он сейчас нужен, вот смотрите, mm. далее переход хода, беру разрушаю генератор этот и становлюсь в этот круг. становлюсь в круг теперь на следующий ход я, я беру балка базукой разрушаю становлюсь куда-то вот сюда да неважно там можно в любом месте оставаться переход хода. ставлю атомку И это по центру я ставит обычно Моя тактика не отличается, говорю, особо от других тактик. Вообще тактики, тактика на этого босса на у всех почти одинаковая. Но есть, ну, есть люди, которые проходят его атакером, а есть, которые бронером проходят. Да, блок надо было не кидать. Окей, пофиг вообще. Просто я забыл. Слушай, блок его уронит, он телепортируется. Я просто забыл, но нам все равно помогла сопля. Пофиг вообще там ничего страшного я бы атомкой все равно не снял много хп ну и тем более он мог прикрыться еще от нее здесь можно взять экстренный ну экстренный у меня короче не улучшенный еще я тут не все оружие еще до конца улучшил но экстренно нас хорошо телепортирует можно конечно перчу поставить еще здесь на всякий случай поставлю но просто у нас будет уронить еще серняшку он так нормально снимает. ну у нас такой перс что нас как бы тяжело убить как бы особо Ну, блок стоит тут хорошо он заюзал ничего страшного нет в этом смотрим куда он потонул хорошо так надо короче при помощи расы код можно спокойно залезать на любые препятствия короче Через любые препятствия. Вот, все. Так, здесь можно сделать вот такой ход. Меня лагает, но. Я думаю, нам лаги не помеха прохождение Так. Берем. Видите, как лагает? Я. Секунды идут. Быстрее. Так, и. Кува 2. Пошла. Ну, две кувалды, я думаю, хватит. Все. Третье можно не давать на ваше усмотрение короче сейчас нужно прийти короче э, э, сломать генератор вот чтобы нам было легче из-за лагов конечно тяжело у меня вообще комп все слабый и вормикс лагает и, и... из-за лагов очень тяжело все это делать но я вам говорю то, что лагерь не помеха для меня. Так. Что можно сделать? Либо выпить антифриз еще дополнительный. Потому что я, видите, не успеваю его, либо его зауронить. Как-то. Как его можно зауронить? Барашки можно. Либо блок дать еще один. Давайте блок дадим еще один. Да, пока ход есть такой, можно дать блок еще один. Скоро тот пропадет просто, и у нас такой не будет возможности кинуть блок новый. Сейчас что мы делаем? Сейчас надо посмотреть, как он вставать будет. Если он будет вставать хорошо, у нас где-то 5 ходов еще. Вот он встал хорошо, очень хорошо даже встал. Есть такое замечательное оружие. Не, не у всех оно есть. Не у всех. Если у кого-то нету, то лучше купить, и что полезное очень. Вот, очень много хп сейчас сниму ему. Вот, нормально. 184. Ну, парочку ходов он, он живет еще, конечно же. Да. Синенький, если что, я там синенький 200 хп сниму ему. Все. Изи босс. Изи тактика. Так, ну, сейчас, конечно, на поле стоит. Сейчас берем портик. Идем к нему зубчик мы не сможем его затянуть срезубться потому что ну балки нету и без балки тут тяжело очень конечно давайте все барики потрачу на всякий случай так Ну тут чуваки босс очень легкий 2к двадцатом году он вообще изи если раньше, там, когда он появился, так он был реально сложный. Часто вообще его каждый пройдет. Я просто чисто записал на канал. У меня, возможно, на канале уже имеется этот босс. прохождение этого босса имеется, возможно, на канале. Фух, повезло, конечно. Но решил еще раз записать. Вот такое прохождение. У нас еще 3-4 хода было бы даже. Если бы еще кот уворачивался, мы там как бы 100 процентов выиграли бы вот ну а я пошел крафтить себе что спросите вы я пошел крафтить себе этот нефритует поглотитель. но это будет в отдельном видео все специны все все крафты это в отдельном видео я сниму крафт на 200 тысяч вузов будет у меня скоро на канале как скоро когда наберется столько крафтов. Ну, когда наберется столько крафтов, что будет превышать 200 тысяч вузов ну или наравне будет, вот. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, ребята, на мой паблик, на мой паблик, пожалуйста, потому что там актив актива нету, а паблик развивается, ну как развивается, там просто выкладываются видео, как и на Ютубе, только там еще посты есть, иногда выходят, вот. Ссылочка на паблик в описании. На канал тоже подписывайтесь, ставьте лайки везде. И всем пока, увидимся в следующем видео, оно скоро будет уже, скоро-скоро.